Всем доброго времени суток, с вами Настя Ясная, и в этом видео я хочу вам рассказать про рекомендации и про предостережения, которые могут возникнуть в программе Ясная Жизнь. Ну, Во-первых, я приветствую всех тех, кто сейчас слушает и смотрит это видео. Я поздравляю вас с тем, что вы вступили в программу. Я желаю вам прекраснейшей, хорошей трансформации, и в ближайшее время мы будем с вами вместе чинить вашу жизнь Итак, давайте начнем с рекомендаций что необходимо для успешного прохождения программы ясная жизнь смотрите здесь мы будем работать в программе ясная жизнь с вашим подсознанием то есть здесь мы будем убирать ликвидировать всякие вирусные программы демонические сущности и так далее и так далее все то что является мусором все то что мешает вам Жить, причем даже в поколениях, то есть вы даже рождались уже с такими, с такими рюкзаками, да, которые вам приходилось тащить Так вот, в этой программе мы с вами их наконец-то выбросим Значит, начнем с рекомендаций Первая и самая главная рекомендация — это соблюдать график трансформационных сессий и слушать своего мастера, то есть меня для чего нужно соблюдать график сессии? Смотрите, программа так рассчитана, исходя из того, как вообще работает подсознание, как потом чистка отображается на физическом теле и на э, вашей жизни, да, на проявлениях. То есть неделю мы отслеживаем. Вот мы с вами, например, один день сделали сессию, да, примерно сессия длится два часа кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше, но в целом вот примерно это так. И дальше мы с вами обязательно отслеживаем изменения. Во-первых, за эту неделю вы можете приболеть, потому что все те существа, все те... В общем, психика влияет на физику прямым образом. Смотрите, мы с вами копать будем глубоко каждой сессии идут такие прям настоящие раскопки вашего в кавычках золота и ликвидация его. И поэтому, конечно, после таких э, расчисток вы можете чувствовать себя, мягко говоря, не очень хорошо. А, и поэтому между сессиями у нас всегда есть неделя. Дальше я немножко расскажу, что бывает, если бывают откаты. Тогда, соответственно, мы корректируем график сессии, но об этом позже обязательно слушаться своего мастера обязательно слушаться меня это не потому что я такая прям хорошая вы такой плохой нет просто я знаю что вам нужно я знаю как это работает и чтобы это было максимально эффективно и для вас и для меня то, соответственно, изобретать велосипед с вашей стороны это просто затруднит, опять же, ваше прохождение. Ну, а мне, соответственно, создаст тоже неприятные ситуации, в которых, в общем-то, в итоге я могу отказаться от ведения вас. Поэтому, пожалуйста, давайте просто работать так, чтобы мы с вами вместе двигались к вашему результату. Дальше. Каждый день вести свой дневник наблюдения изменения – это тоже обязательно. Предыдущая прям обязательно обязательно да, рекомендация. Вот вторая рекомендация – это каждый день вести свой дневник наблюдения изменений. Тоже она обязательна. Вам обязательно нужно будет завести свой блокнотик, именно бумажный, в котором вы будете вести малейшие наблюдения, изменения. В первую очередь вы будете ощущать это на физике. А во вторую вы будете ощущать то, что у вас какие-то новые мысли появились по отношению, болезненной какой-то ситуации, да, вы понимаете, что «угу». Вы как-то по-другому взглянули на нее. Или же, например, если это отношения, да, там бизнес-отношения, то вы можете заметить, как у вас идут дела. Даже бывают резкие скачки неожиданные. И это все нужно фиксировать. Итак, третий пункт – выполнять домашнее задание. Да, обязательно. Смотрите, что такое домашнее задание. Делай то, что я говорю. У нас на каждую неделю будет небольшое домашнее задание. Это, например, выписать свое убеждение по поводу денег или там какой-то острый вашей конкретной проблемы. Также, ну и так далее, и так далее. Там много будет всяких нюансов, но они все будут достаточно между собой связаны и все равно приятны для вас, потому что вы никогда так глубоко не думали о своей жизни и о себе. То есть вы никогда так глубоко не заглядывали. Это большое удовольствие, когда вы наконец-то... Взгляните в себя, взгляните в свое окружение совершенно по-другому. У вас спадут эти очки розовые, иллюзии. И, в общем-то, очень многие просто буквально просыпаются. Итак, значит, четвертый пункт. При плохом самочувствии после сессии вам необходимо будет дать себе отлежаться несколько часов или дней. И внимательно наблюдать за изменениями в себе, фиксировать в дневник. Это, конечно, относится, в принципе, первым трем. Но здесь я подчеркну, именно при плохом самочувствии, что это такое. Опять же, да, повторюсь, что когда из вас будут уходить ваши части, которые руководили вашей жизнью деструктивно, то, соответственно, будут рушиться внутри вас вот эти вот все нейронные связи, даже на физическом, на клеточном уровне будут происходить очень сильные изменения. И они могут отдавать, так скажем, шлейф на ваше самочувствие. Обязательно нужно, бывает так, что после сессии прям вот хочется лечь, там поспать или, прошу прощения, проблеваться. Это все нужно дать сделать, это тоже тело будет реагировать. Сразу предупрежу, и в зависимости от того, насколько глубоко прирастание у вас вот этих деструктивных программ, настолько вас будет колбасить. Об этом я сразу предупреждаю. Но опять же, это не выбьет вас из колеи. Вашей жизни надолго или очень сильно. Это достаточно быстро все проходит. Пятый пункт уменьшить, да, а лучше совсем исключить потребление алкоголя, сигарет и прочих этих всех никотиновых наркотических, там, кофеиновых зависимостей. Потому что что такое спирит? В переводе с английского это дух. И это так и есть. То есть, через алкоголь к вам подселяются сущности. Понятно, что если это культурное питье и так далее, это да, окей, хорошо, если вы без этого не можете, да. Но вы должны понимать, что в этот момент открывается воронка. И если в этот момент вы испытываете состояние сильного стресса или обиды, или агрессии, то привет, демоны, они к вам сразу же залетают. Поэтому человек даже не понимает, не помнит, что он вообще творил или творить такие вещи, что потом в шоке, а это не утворило, это через него делали сущности. Вы меня услышали, да? На момент, на время проведения программы я вас попрошу уменьшить, а лучше совсем исключить по возможности потребления всех этих веществ. Так, шестой пункт – активизировать физические нагрузки, фитнес, тренажеры, прогулки – Плавание, да, смотрите, это нужно сделать а, тоже по возможности обязательно, но а, так, как вам будет удобно и комфортно. В здоровом теле, здоровый дух, мы будем возвращать ваш здоровый дух в ваше тело. Если ваше тело это мешок с костями или, например, с каким-то заблывшим <смех> жирком, а не очень-то полезным, да, то духу вашему будет некомфортно. Там хорошо было жить, например, вашим демоном, вашим лярвам, всяким программам, потому что они деструктивны, и тело ваше было, ну, достаточно деструктивным, больным, то здесь, да вам и самим захочется оздоровиться. Так что здесь приветствуется в нашей программе ЗОЖ, приветствуются прогулки, приветствуются какие-то, знаете, уединения с собой, спорт, ну, без фанатизма, конечно. Седьмой пункт. Присмотритесь к своему окружению и удалите от себя вампиров, завистников и людей, которые вам неприятны. Да, возможно, вы никогда даже не обращали внимания на ваше окружение и на тех людей, которые поистине вас вампирят и забирают очень много у вас энергии. Часто вампиры — это ближайшие родственники. Мамы, папы, дети, жены, мужья там, и так далее, партнеры бывают. По бизнесу тоже очень хорошо вампирят. На протяжении всей программы вы даже сами начнете их видеть, замечать как просто манипуляторы, которые... Знаете, как вообще происходит общение между людьми и вот этот вампиризм? По подобию, Так как мы будем вычищать вас, ваше подсознание, ваше тело, вашу жизнь от всего этого деструктивного, то в какой-то момент вы просто начнете их видеть. И более того, они начнут видеть изменения в вас и будут на вас реагировать. Либо очень агрессивно, либо очень из серии жертвы вы пожалей меня». Вот, это и то, и то, это поведение вампиров. И вы, конечно же, сразу же это увидите, отфиксируете. Так как у вас уже не будет этих деструктивных программ, которые взаимодействовали с ними, вот эти все сущности взаимодействовали с их сущностями, и таким образом у вас складывалось общение, в принципе, на одном уровне, то здесь вы увидите большое различие. И не удивляйтесь, что многие люди отвалится от вас и даже родственники и возможно вы перестанете общаться там с какими-то мега вампирами это нормально и это даже нужно вы не обязаны никому раздавать свою жизнь свою энергию это ваша жизнь и то что человек который вампир не может сам генерировать свою энергию это не значит что он ну, как бы может забрать ее у вас он может забрать потому что вы позволяете как только вы перестанете позволять эти вампиры, эти ну, окружения, особенно завистники. Очень часто в бизнесе мужчины очень сильно завидуют мужчинам. Вроде как зависть это прерогатива женской темы. Нет, нифига. Мужчины еще бывает похлеще завидуют. И вы это тоже сразу же будете фиксировать. Восьмой пункт. Убрать пустые разговоры, хвостовство, сидение в соцсетях. И взять на себя ответственность за себя, свое мышление, слова, поступки, результат. Да, это очень важно. Смотрите все пустые разговоры. Вот это хвостовство, смотри, у меня такая машина, у меня такая девочка, у меня там это, туда слетал. Сидение в соцсетях. Ну, Моя аудитория, конечно, бизнесмен, мало кто сидит в соцсетях, но есть. Отключайте всю эту историю. Вы можете, конечно же, оставить, как, ну, значит, следить там, но вы должны понимать, что все вот эти соцсети, все эти пустые разговоры ни о чем, по телефону, с соседями там. Когда нет у любого разговора какой-то цели и какой-то... Вы ни к чему не идете, это, это называется пустой разговор. То есть просто, ни о чем, как бы светская беседа, все, вы слили свою энергию. Вы слили свою энергию э, в соцсети. Взять на себя ответственность. Если вы берете на себя ответственность за свою жизнь, как правило, вы не сидите в соцсетях. И вы не ведете пустой разговор. Вам это не интересно больше. Вы хотите двигаться вперед и вкладываете свою энергию. В свои намерения, в свои движения, в свой бизнес, а не сливаете на вот эту вот всю хрень. Так, девятый пункт. Поспать несколько ночей с наличными деньгами. Да, я специально написала поспать, а не переспать. Хотя переспать несколько ночей с наличными деньгами ⁇ это очень крутая тема для того, чтобы понять... Как вообще вы к деньгам относитесь-то? Это вот на первых порах очень хорошо сделать. На первой недельке, там на второй. Причем это должны быть именно наличные деньги. Причем можно одну ночь переспать с долларами, вторую там с евро, третью с рублями. И понять, какая валюта вам нравится больше. То есть, возможно, что с каждой валютой вам будет спать хорошо. Возможно, с какой-то... С какими-то деньгами, с какой-то валютой вам будет некомфортно, будут снится кошмары. В общем, здесь как раз идет выявление ваших отношений к деньгам. Ведь, например, отношение к доллару, оно может быть одно, а отношение к рублю совершенно другое. И вообще, вот эти деньги, когда вы с ними э, спите, да, это очень э, этого не нужно делать часто, но это очень полезно для того, чтобы сонастроиться с энергией денег. Вообще деньги – женская энергия, материальная, да, то есть почему деньги, бабло, бабки, там вот это все, почему, например, именно женщина делает, да, так скажем, из мужчины-генерала, если грамотная женщина. То же самое про деньги, то есть ваши отношения к деньгам косвенно покажет еще и ваше отношение к женщине Об этом мы тоже будем говорить на программе. Десятый пункт. Разложить по дому пачки денег в разных местах, да, чтобы они постоянно были в зоне вашей видимости и легкой доступности. Это тоже очень важно. Таким образом, на подсознание заходит информация о том, что деньги есть, деньги везде, деньги доступны. Вы можете их... Опять же, в разных купюрах держать, в разных количествах, и даже если дома есть дети, это классно, потому что уже у детей будет формироваться история такая, что деньги они есть, они есть, вот пошел и взял. Другой вопрос, что если вы их детей воспитывали до этого как-то по-другому, то да, здесь может быть сложности, но я думаю, вы разберетесь. По крайней мере, деньги можно положить у себя в кабинете, где-то на видном месте, как-то с ними взаимодействовать. Итак, про рекомендации все. Теперь поговорим про предостережения. Предостережения, смотрите, опять же, то, что я сейчас буду озвучивать, это не всегда и не у всех. Но бывает, и вы должны быть к этому готовы. Я надеюсь, вы меня услышали, да, то есть у страха глаза велики, убираем этот страх, это совершенно не нужно, потому что вас лично это может вообще не коснуться, но бывает так, что касается, и я обязана об этом предупредить. Итак, пункт первый, откаты назад, самый болезненный этап в работе. А что это такое? Необходимо отдышаться, переждать. Что такое откаты? Это не те денежные откаты, которые нужно мне заносить. Хотя, в принципе, если вы захотите мне дать чаевые, я с удовольствием их приму. Откаты назад. Это значит, что у вас могут начаться провалы. То есть траблы, какие-то потрясения. Например, вы пришли, у вас хоть и был, ну как бы был бизнес, да, определенно, хоть худо-бедно что-то там как-то складывалось. Так вот откат, он может дать какой-то трабл, какое-то потрясение там в этом бизнесе. Почему это происходит? Потому что меняется вот эта структура связей психических. Вот эти вот все сущности и так далее, они уже, их у вас нету, и, соответственно, этих связей тоже нету. И какие-то взаимоотношения, какие-то воронки, которые были связаны с этой сущностью, они разуплотняются. Это, это хорошо, потому что дальше-то мы будем вам выстраивать вороночку покрупнее, да, и совершенно другая самостоятельная единица сознания будет управлять уже этой историей, но в процессе операции, да, а программа «Ясная жизнь» это не что иное, как операция на вашу психику, так вот, в эти откаты не нужно ничего пугаться, что у вас там почва уходит из-под ног или еще что-то, или вы можете себя плохо чувствовать голова может болеть там из носа течь там я не знаю а, не расставаться с унитазом я извиняюсь за подробности но это вот и есть те самые откаты назад их нужно просто пережить пережить как правило почему и делается расстояние между сессиями если откаты сильные то мы в индивидуальном порядке с вами пересматриваем расписание но это не как бы не повод, чтобы там останавливаться на месяц, на два, на три. Нет, то есть расписание, да, будет пересмотрено, но тем программа так и выстроена, что мы, грубо говоря, мочим всю нечисть, которая в вас. И она, разумеется, будет сопротивляться. Вы должны к этому быть готовыми. Дальше у нас идут сомнения любого типа. Смотрите, сомнения любого типа могут выглядеть как такие навязчивые мысли, Типа, а зачем я это вообще начал? А, вообще, что-то мне кажется, что я делаю не то. А, и вообще, как бы, мир не тот, и небо цвета не того. И я вообще в себе сомневаюсь, смогу ли я. А, это тоже проверки, это тоже. Понимаете, ваше тело, любое тело человека, оно ценно для сущностей. Потому что вы их еда, и они за эту еду будут бороться и посылать вам вот такие вот сомнения. Что нужно сделать? Переключиться на ментальный отдых. Посмотреть кинцо какое-нибудь хорошее, отпустить ситуацию, прогуляться, прочитать книжечку. Чтобы вот эти сомнения у вас не грызли. Ну и конечно же, конечно же, связаться со мной. С вами я буду каждый день на связи. Дальше, третий пункт. Ложные представления о себе самый опасный такой пункт, чем он опасен, потому что тут корона на голову надевается, и ты начинаешь думать, а вообще, ну, то есть уже происходят какие-то изменения, вы их уже фиксируете, вы уже видите, как меняется ситуация в ту сторону, в которую вы хотели, и тут у вас включается эта мания, а вообще разве это я, ну, в смысле, что разве мне кто-то помог, да это все я сделал, а разве я вообще в помощь ему сдался, да так вроде и было, то есть, Полный бред, как бы, это тоже борьба за вас, как за еду, потому что никому не хочется терять кусок мяса, да, который кушают вас, сущности, я имею в виду не только вас, но и ваш род, а подчеркну, что мы и ваш род, детей, по крайней мере, про отцов там будем подчищать по-любому, то есть без этого не обойдется, и, конечно же, им не выгодно терять свои куски пирога. И вот такие, такие мыслишки, такие ложные представления о себе, они будут подкидывать Самый опасный момент возвращения ситуации на круги своя Если вы здесь сорветесь, то, увы, знаете, как переломный момент Либо ты прыгаешь да, э, в свою новую жизнь, либо ты пятишься в свою старую На этом этапе все немножечко гармонизируется, на этом этапе все становится получше И ты думаешь, да вроде и так нормально эти, вот эти вот моменты, вот это самые опасные. Если и вы здесь делаете шаг назад, то, ну, как бы, привет, э, деманьо, да, и они вас сожрут так, как вы даже себе не представляете. То есть до, о, ситуация, с которой вы ко мне пришли, покажутся цветочками, они на вас накинутся, просто вот до косточки съедят. Поэтому выбор здесь за вами, я надеюсь, что вы э, окажетесь сильным человеком, почему я вообще выбрала бизнесменов, чтобы работать с вами, потому что бизнесмены э, сильные люди духом, и э, с такими людьми мне приятно работать. Дальше, четвертый пункт, смена окружения, места жительства, да. Да. Смотрите, по мере проработки программы или после а возможен разрыв с теми, кто уже не вынесен с вами. Да, это так. Эти связи себя уже изжили, они являются для вас деструктивными, токсичными и для них тоже. Поэтому это абсолютно нормально. Это как перерождение в этом же теле, но перерождение. То есть вы уже не тот. Вы уже совершенно на другом уровне мыслите. А на другом уровне живете, чувствуете, воспроизводите. Поэтому вот это окружение и даже место жительства может поменяться, причем кардинально. Будьте к этому готовы. Но я абсолютно уверена и знаю, что к тому моменту, как правило, пациент, да, я так назову, уже готов к этому, и он этого даже хочет. И остался у нас пятый пункт смена самого бизнеса, да, рода деятельности и незыблемых э, партнеров незыблемых тут, конечно, в кавычки надо взять, потому что вы всегда, допустим, раньше думали, что эти партнеры для вас как то самое плечо, на котором можно опереться, да, а в итоге выяснилось, что это, ну, не плечо, а все через них налево уходило, да. Возможен разрыв, полная замена партнеров, замена бизнеса, раздел активов, Изменения рода деятельности, то есть вы можете закрыть свой старый бизнес, открыть новый или масштабироваться так глобально, либо как-то переобуться, или же выстроить какие-то новые отношения, новые условия со старыми партнерами, и если где-то вас нагибали, да, то здесь уже будет ситуация совсем другая, либо эти люди отвалятся, потому что им просто невыгодно даже будет уже с вами общаться, либо вы ну, будете видеть все их махинации, либо же они будут играть уже по вашим правилам, но как правило... Вот эти вот все старые валенки, они вам уже будут ну, малы, не нужны, да и не по погоде. Поэтому нормально, если вы будете расставаться со своими незыблемыми в кавычках партнерами и встречать новых. Что еще? Смена бизнеса, да, вот здесь хочу подчеркнуть, крутая штука на самом деле, потому что вы выйдете за горизонты. И вообще это может быть бизнес уже на мировую историю либо он уйдет в онлайн, либо еще что-то, либо вы уйдете в инвестиру ну, В общем, это что-то может быть интересно глобальное и вообще не то, чем вы занимались. Но об этом, как говорится, мы будем говорить еще на начальном этапе, чего вы хотите, но в процессе программы это что? Программа, да это все может корректироваться. То есть подсознание все больше и больше будет раскрываться и подкидывать вам именно те идеи, которые истинно ваши и которые по вашему предназначению. Так, ну что, мы с вами разобрали рекомендации и предостережения. Смотрите, ничего, опять же, не бойтесь, я с вами, слушайте меня, несмотря, может быть, на нашу разницу в возрасте, тем не менее, здесь мы с вами партнеры и в мир подсознания, поверьте, я приведу вас грамотно и выведу тоже грамотно. Я тот самый ваш проводник, да, который все там грамотно подправит. И, пожалуйста, советуйтесь со мной по каким-то своим моментам, по каким-то своим сомнениям и мыслям, и, может быть, действиям, которые будут происходить в момент программы, да, в это время, пока мы будем с вами заниматься и работать. Ну и дальше, конечно, я всегда буду рада поддерживать с вами Какие-то дружеские, партнерские отношения, но об этом мы с вами уже поговорим, когда, так сказать, мы будем с вами праздновать вашу победу. До встречи, до встречи на программе, до встречи на наших сессиях. Всем желаю хорошей и ясной жизни, ясных мыслей, ясного сердца. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока. С вами была Настя Ясная и моя трансформационная успехотерапевтическая программа «Ясная жизнь».